Oh, my God. Всем доброго утра! 10 июня. Я чай. Да. У меня дядька умер. Когда? На понедельник. Дядька, это, это, это здесь который? Угу. В этой области или, или в Харьковской? В этой. Кочка. Кочка? Угу. Значит, который там жил? Да, Серёжа. А чего? Не знаю. А мамка поедет? <клышко> вот такие малыши. Тетка в Однокласснике написала. Да? Mm -hmm. Mm -hmm. Царство ему небесная. Mm -hmm. За, я увидел его? Наши, ребят, вот так вот. Где-то жужжит самолет. Mm -hmm. Там ласочки своих малышей кормят. А мы, Стренька, зашли в гараж. Ну, все, а? отрезать. В гараже. А ласочка полетит, вылетит, полетит. полетит. Mm -hmm. Говорит, мам, что мы не говорить, но муж мешает. Мысли в воздух она боится. А ага, пошли пускай, Рома. Комится, птенцов. один же цыпленок у нас уже это погиб О, свои задавили. Мы на коробку посадили а там тесто да. было. это предыдущий ролик вы знаете я вам говорил вы уже посмотрели на этот ролик вот он короче погиб вечером он до вечера дожил и все погиб и 19 угу. А у тебя выдерживенькие, да, за все? У меня нету больных шамейков. Нет. Mm -mm, не, нету. Да он тот -то изначально как-то он на лапы садился. Ходил-ходил, что-то поест, поест. На лапу все Потому что он был больной. Ладно, ребят, мы хочем мы пить чай. Не будем сотерять время. Вот Всем хорошего дня, хорошего вечера. Приятного просмотра. Давайте. Добавил Влад, блок. Я знаю. Ты сейчас будешь в адвесь грязный, Влад. Ты бы встал бы оттуда бы с колен бы. На коленке, Влад. Я говорю, Влад. Сетку ват не выкидывай, вот, она пригодится, сетка. Ne, ne, Ребята, Аиста настоящий. видите, как я тебя вживую? Смотрите. Все. идет съемка. А, идет. а ты это застыла. Да давай, Господи, что страшно, зай Да. Все в общем будет. Ролики. В общем все будет, Олечка. Стасов штук. Это ловшичка. Наша любимые дошики тут Вермишель. Как его? Блин как называется, фирма забыла, лянь. Какая разница, Вермишель, короче. Что моя чай? цена. О, моя цена чай. Чай не знаю, зачем взял ну, лампу с будет. А что такое? А какой другой? Не знаю, какой другой взял бы Нет. со вкусом. Это минералка. Ну, второй мы убрали на этот накруг, что будем делать. Ну тут у нас чисто крупы. А вот сорочек холодных. Ой, что у нас все падает у меня? Ну, все падает. Сейчас, тут здесь крупы лапша. Это как ее, скажите, мне гречка, пачку, риса, две пачки, две пачки гороха взяла. И вермишель. Вот, вот эти четыре пачки взяла. Она дешевая по 34. И взяли шиб, шибекинские по 50. 9. 59. Две пачки таких взяла. Взяла пачку риса, она по 30 чем-то. Гречка дорогая, 80 что ли, а горошка 39, две пачки гороха взяла. Ну вот здесь мак, лебедь, горохрустук, дымы, старший чтунечек. Пока что мы взяли. Так, еда взяли опять много. А что много? Тут да, бумага. Ну тут мы заехали, знаете, как, ну, Победу. Взяли яблочек, ну вот столько красненьких. Взяли помидорков таких и вот огур и огурчики. Ну тут три штучки. Я дала танкин это Так, вот хлеб такой хлеб булочки. Вот хлеб и булочки две штуки. Какие мы взяли сосиски филе вот такие фирма Марка. Кефирчик пачку. Мне нравится, я купила кипер. Тамак, когда спрашивала, мама купила кипер, говорит, нет, Макс. Мак Мак тоже, макс тоже. Тамаровское молоко. Молочка взяли. Максимка тоже со мной любит пить кипельчик. Леночки. Что тут на бумагах. И вот взяли мы в Ясных Зарях вот такие, как его, эклеры со, со сгущенкой. Взяли колбасу, рубленная, вкусная Фиренья. очень 449 рублей килограмм Ну, вкусная вообще, обалденная И масло сливочное, что-то она под... где-то На улице, тепло И сметану Это... все, ребят Сметана и творог Творог взяли Ладно, творог я не помню почему Почему за творог килограмм? Я не помню, честно, почему Я не смотрел, ребят Здесь мы взяли печенку Эту свиную Печень взяли 179 Этих как его Набор для шашлака по то по И по 200 тоже. По 270 ну вот вот Кусок сливки взяли. Вот такие у нас Покупочки сейчас это все Будем убирать в холодильник Всем привет приятного аппетита У нас обед Окрошечка домашняя ребят ребята, что вы кушаете на обед в 30 градусную жару. Чем вы питаетесь? Рассказывайте. Мы вас послушаем. Уже приятного? Угу. Жарко у нас, сильно очень. в этот еще день день прошел сейчас время опять хочется сейчас ролик будет ну, уже его посмотрите Саша кушает Только с кушать, всем приятного аппетита Все, ребят, на этом ролик 10 июня 2022 года заканчивается, ребят. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам нравятся такие душевные ролики. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и ссылочки в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии побольше. И всем до новых встреч! Хороших новых роликов сдать!